График Reversal. Для формирования данного типа бара цена должна пройти определенное расстояние, после чего должен состояться откат цены на заданное значение. Вот вы видите сейчас на экранах пример схематический. Представим, что здесь был Open бара. И при таких настройках минимальная высота бара 13 цена должна отсюда пройти либо вверх, либо вниз 13 тиков после того, точнее пока цена не пройдет эти 13 тиков она может колебаться в этом диапазоне но как только значение 13 тиков будет достигнуто в данном, в данном примере это было движение вниз активируется следующий параметр это Откат в данном случае он равен 5, то есть когда цена достигает 13 -ти тикового значения, в случае отката в обратном направлении от лоя на 5 тиков, свечка закроется. То есть если бы свеча пошла вниз еще на 5 тиков, то ей нужно было бы сделать 5-тиковый откат от, уже от экстрема. То есть от крайней отграничной точки нужен откат 5 тиков когда бар закрывается мы получаем хвост который будет здесь на примере 3 тика но по данным условиям здесь будет 5 тиков а вот это тело свечи оно будет равно 13 тикам. график реверсал как раз очень хорошо подходит для реакции цены на различные там, уровни либо действия покупателей или продавцов это вы можете в футпринте, в кластерах дополнительно наблюдать эти реакции. Рассмотрим примеры графика Reversal с разными настройками. Чем они отличаются друг от друга и какие выводы мы сможем сделать об инструменте. Вы сейчас видите 6 открытых графиков. Мы взяли 6 настроек с параметрами минимальной высоты бара от 1 до 6 тиков. То есть здесь меняется э, по горизонтали только минимальная высота бара, а откат цены остается неизменным. Для начала посмотрим на места, отмеченные черными точками. Это одни и те же места на разных графиках с разными настройками. И на первых двух графиках движение вниз состоит из множества маленьких свечей. То есть вот на вот этих двух графиках вы видите э, эти движения, состоящие из маленьких свечек. Так как у нас минимальная высота бара здесь единица, здесь двойка, значит в данном случае цене достаточно сделать один тик всего лишь вниз и потом э, уже может строиться э, откат в обратном направлении э, в размере 6 тиков. То есть цена может уйти здесь вверх, а потом пойти на 6 тиков вниз. Потом опять пойти там вверх и на 6 тиков снова вниз. Либо пойти вниз, а потом на 6 тиков вверх. В данном случае цена так, достаточно нервно шла. С третьего графика мы удаляем уже этот шум. Изменив параметр минимальная высота бара 3 и выше. То есть чем больше минимальная высота бара, тем меньше мы получим вот такого шума на этом графике. И больше получим э, волатильных таких свечей, либо это будут уже свечи с более как бы, глубокими хвостами. Теперь в таких свечах мы сможем увидеть суммарный объем всего движения. То есть вот здесь этот объем будет разбит на каждый бар. А здесь уже мы получим в, одном, в одной гистограмме, в индикаторе Volume, весь объем. То есть график Reversal позволил нам подстроить параметры таким образом, чтобы мы увидели вот эти волатильные свечи. Временные таймфреймы, они стандартные и не, не имеют такой гибкости. А теперь обратите внимание на бары с красными точками, на места точнее с красными точками. Даже на самом мелком таймфрейме со значением минимальной высоты 1 тик мы видим волатильные свечи. Вот в данном случае у нас движение состоит из множества маленьких свечей. Эти свечи на этих настройках они являются такими едиными изначально это значит что движение было более форсированное без откатов и таким образом на первом и втором графиках мы получили информацию о том что некоторые движения были более импульсные более быстрые если можно так сказать а некоторые более тяжелыми и медленными то есть, если сравнивать вот это движение и это, то вот это движение было более быстрое, чем вот это движение. С настройками минимальной высоты бара, единица или двойка, лучше, наверное, единица, чтобы минимальный, мы как раз и получим информацию о том, какие движения были более быстрые, а какие менее быстрые. Опять же, Часовой, пятиминутный таймфрейм, он не, как бы не даст эту информацию, потому что там просто все ограничено временем, открытие, закрытие. Иногда это заметно, там иногда это незаметно. Если ваша цель убрать шум, то вам необходимо, это кстати золото, нет, это не золото, это FDAX, немецкий индекс, он достаточно волатильный. И если ваша цель убрать шум, то вам необходимо использовать минимальную высоту бара на этом инструменте как минимум 3 тика. То есть если вы хотите, если ваша цель как можно больше избавиться от таких вот мелких баров и получить информацию о волатильных свечах, вы постарайтесь увеличить минимальную высоту бара. Сейчас пока мы про откат цен не говорим, он равен здесь везде 6. Это плюс-минус такая средняя настройка для этого инструмента, средняя статистическая. Но, вот, но вообще каждый инструмент индивидуально должен подбираться. А вот если вы хотите найти самые быстрые движения, то есть ваша цель как раз посмотреть там, где стопы могли срывать, то есть когда быстро рынок двигался, когда атака шла, когда пробой какого-то уровня мог быть именно быстрым со, со стопами, то тогда вам лучше использовать минимальную высоту бара один или два и мы вот видим на данном примере для данного инструмента эти два параметра они все еще позволяют отфильтровать более тяжелые движения и оставить более быстрым я взял предыдущий отрезок то есть на предыдущем слайде мы смотрели как бы участок который вот отсюда и дальше идет а сейчас э, ситуация которая предшествовала и здесь видны импульсы, и импульсы на всех, на пяти графиках из шести, они направлены волатильные, а вот на самом первом графике они идут достаточно достаточно нервно. То есть, например, глядя на вот этот график, вы видите такие достаточно серьезные импульсы, да, трендовое движение. Классика. Но если вы посмотрите на самый мелкий таймфрейм э, reversal с минимальной высотой бара 1, то вы увидите, что эти движения ну, достаточно нервно двигались. Здесь были остановки, откаты. То есть это не было такое импульсное движение. И обратите внимание, рынок снижался, снижался, снижался. Достаточно тяжело снижался. А вот после того, как он достиг точки экстремума, мы видим атаку покупателя, очень быструю и легкую. Ну, Это может подсказать нам во время анализа рынка то, что у покупателя во время импульса вверх нет большого сопротивления. Или цену форсировали стоп-приказы. Конечно, с учетом того, что на данный момент, наверное, минимум, 50% объема торгов делают роботы. Нужно как бы, понимать, что в текущих реалиях такие движения вполне могут устраивать просто роботы, которые разворачивают рынок. Раньше такое бы движение могла бы осуществить либо одна крупная сделка на покупку маркет, ну или там серия крупных сделок, либо стоп-лоссы. В данном случае могут просто даже роботы толкать в, в таком формате цену. Вот здесь уже измененные настройки, минимальная высота бара здесь остается равной 6 и меняется откат цены. То есть изначально цене нужно пройти всегда 6 тиков либо вверх, либо вниз, после чего в первом случае достаточно одного тика отката, чтобы бар закрылся. В, в последнем случае цена, пройдя 6 тиков вверх, ей нужно пройти 6 тиков вниз. То есть, если цена ушла сюда, на 12 тиков, то ей снова нужно 6 тиков. В таких случаях будет достаточно много хвостов. Теперь на первом и втором графике каждого бара составляет не меньше 6 тиков. Эти графики очень похожи на рейндж бары в первом варианте, потому что их из-за отката цены в один тик, который очень часто случается после хода цены да, на 6 тиков, эти свечи очень часто как раз равны там, приблизительно 5-6 тиков. Далее видим, что чем больше откат цены, тем более волатильные свечи. Я думаю, теперь понятна логика построения этого графика. Вы подбирать параметры можете для каждого инструмента таким же примерно способом, открыв там 4 или 6 графиков одного и того же инструмента, загрузив параметры по нарастающей, как здесь, сравнив их между собой. И ну, здесь нужно. Как бы постарайтесь иметь какую-то идею перед настройкой. Например, вы хотите там найти места, где. Покупатель пытался толкать цену там вверх, но у него не получилось. Значит, вам нужны, допустим, хвосты, а в хвостах объемы. Соответственно, тогда вам нужно подобрать такие параметры, чтобы откат цены был достаточно большой. Но и минимальная высота бара тоже должна быть достаточно большой, чтобы вы как раз увидели вот эти как можно больше хвостов. И вот в этих хвостах, например, вы будете искать там объем, либо там положительную дельту, либо отрицательную дельту. То есть идея найти такой-то объем, например, у покупателя, и уже дальше вы подбираете параметры для этой идеи.